Привет! Только что слушала очередной выпуск вопроса-ответа Валерия Пякина от 17 августа 2020 года. И сейчас я вам покажу, как, что я имею в виду и почему я решила снять это видео. Было нестандартное начало вот ролика у Валерия Викторовича. Этот ролик выложен в двух местах. Вот на канале Фонд концептуальных технологий. И также на канале Вот Валерий Пякин. Видеоархив. Вот как раз. На этом моменте я остановилась. И самое интересное, что Валерий Викторович говорит, что вот четвертую книгу из серии Америка Кривых Зеркал очень трудно найти в поисковике. То есть э, рекламируют за том, что книга на Озоне, что вот тут они дают прямую ссылку, а если зайти в Озон, то там как говорится, сторонний, случайный, в кавычках, посетитель-покупатель, не сможет найти эту книжку. Э -э я понимаю, что есть определенные технологии, блокирующие <coughs> те или иные запросы. Это возможно сделать программными средствами, написала определенную программу, потому что все поисковики и все то, что мы пользуемся, это все программы, написанные людьми с определенными задачами в том числе и там тоже реклама, которая нам пропихивается. Но тут на самом деле серьезный вопрос. И даже вот там будут идти вопросы-ответы, мне самой, как человеку, немножко понимающему, немножко разбирающимся в этом, я решила проверить, так ли это на самом деле. Я не буду идти по прямой ссылке, вот, я вам показала, где вы можете послушать, посмотреть. Вообще, я очень рекомендую слушать Валерия Викторовича. Это человек, который великолепно делает аналитику событий политических, которые происходят не только в нашей стране, но и и по всем другим странам тоже. Конечно, он россиянин, он живет в России, на Алтае. Он нацелен, конечно же, в первую очередь на свой регион, на русскоговорящий регион. Но это человек, который понимающий, который понимает процессы, происходящие во всем мире, на всей планете. Он владеет определенными знаниями. Он абсолютно нормальный человек, без всяких посторонних заморочек. Но, зная, как правильно анализировать, информацию открытую в источниках, в интернете, в СМИ, непридуманную, вы сами можете ее найти. Но надо учиться анализировать, понимать, что стоит, как то или иное событие связано с другими событиями. Если мы не научимся это понимать, мы не сможем правильно расшифровывать ту информацию, которую нам дают. Мы не сможем просто в ней разбираться. Сейчас очень много информации. Мы не успеваем ее правильно переработать. Валерий Викторович, Валерий Пякин, он дает маячки. Понимаете? Чтобы разбираться, нас всегда учат с чем-то. Нам, нам дают какую-то основу, опору. Вот он дает опору. Конечно же, нужно прислушаться к себе и вообще прежде всего к своей собственной совести. Совесть это основное, что есть. И вот тогда, если вы честный человек, если у вас совесть не в зачаточном состоянии, если она у вас не спит, тогда вы поймете и сможете чувствовать при небольшой даже работе ума и логики, понимать и знать, где вам говорят правду, а где вам правду подменяют, где вам вместо правды предлагают две лжи под маской правды. Ну, вы знаете, это все пока только слова, на эту тему можно много говорить, можно конкретно, можно обобщенно говорить. Я попробую сейчас вот в Яндекс.Поиск забить э, поиск. Клава немножко глючит на планшете. Но посмотрим. В их зеркал четыре купить купить вот без всяких знаков припинания просто так как мы все можем что мы смотрим именно четыре большевизм под названием я пока вижу. я вижу что вот сразу же дается на озон .ру. Я, конечно же, туда пойду. Вот есть книга ФОП РФ. Э, Запад. Вот на планете КОП есть. Три книги там дарят. Возможно, сейчас надо попробовать забить именно книгу большевизм. Книгу четвертую. Возможно, нужно Просто... Вот... Попробую вот это посмотреть. Так. Губарев, губарев. Королевство кривых зеркал. Так. Не то. Не то. Так. Давайте пойдем по первой ссылке. Иду на первую ссылку «Открытие новой вкладки» и смотрю, какие есть книги. Сейчас попробую открыть вариант версии для персонального компьютера, так больше информации будет на странице. И мы смотрим. В разделе «Политая «Печатная книга» Запад СССР. 500 рублей стоит. Вот тут аналитические запис записки, книги и так далее. Продавец, фонд концептуальных технологий. Так. Что мы смотрим? Вот тут дается третья книга «Война». И вот Запад и СССР не знаю какой номер книги правильная сделаем по другому я просто находясь на озон.ру искать на озон вот попробую сейчас забить везде искать на озон просто Валерий Пякин. И сделать поиск. И посмотреть, какие выдадут результаты. Вот смотрите. Прекрасно выдался результат. Вот о мире кривых зеркал 4 большевизм. Америка зеркал кривых зеркал 3. Война о мире Кривозеркал, Запад и СССР. Вот. Возможно, это первая книга. Не знаю, какая по номеру, но вот четвертая книга «Большевизм» выдается. То есть вот это все есть. Я на Озоне могу эту книгу вот по поиску Валея Пякин увидеть. Я нажимаю на нее. И вот, пожалуйста, книгу можно добавить, можно купить. Твердый переплет. А книги тут можно заказать, можно курьером. Ну, в общем-то, все как все, все нормально. Хорошо. Попробуем. То есть на озоне я найти это могу. Я могу, например, сейчас скопировать это название. Сделаем так. Ну, копировать. Я скопировала. Я еще раз иду на Яндекс.Поиск и вбиваю пякин и так вставляю, ну вставляйся, пожалуйста. ставить. Вот Америка кривый зеркал четыре больше найти. И смотрю. Вот на медиамера в вопросе ответе это не на ютубе. Есть вот тут есть аудио. Так, тут выложено аудио. Задать вопрос можно к выступлению. Сайты даны ВКонтакте на Алтай. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Так. Семнадцатого ноль так, ну тут про книги ничего, опять-таки ссылка дана, если мы перейдем по этой ссылке, открываем в новой вкладке, то мы попадаем в магазин, там где я уже была, но вот почему-то, нет, все нормально, вот открывается четвертая книжка, вот идет тут «Война» третья. Даже вот тут дублируется почему-то. Три книжки Валерия Пякина есть на «Озоне». Хорошо, эти ссылки мы отработали. Смотрим, что у нас еще есть. Вот книги КОП. Открываем в новой вкладке и смотрим. Вот, пожалуйста. Эта книга тоже есть. Вот хорошо бы ее, конечно, в электронном варианте. Но тут и другие книжки. Покоп и по... Ну, вот мертвая вода снова есть. Вот Америк кривые зеркал 2. 3. Вот, значит, смотрите, получается «Запад». Быстрый просмотр. «Запад и СССР» — это первая книжка. Это так я себе пометку делаю. Вот вторая книжка. Это «Государство». Кстати, тоже очень важно немного часто говорит Валерий Викторович. Третья книжка. Это у нас «Война». Это я точно знаю. Вот. Война. И вышла четвертая книжка. Это получается вот как раз вот эта четвертая книжка. Большевизм. Тут тоже 500 рублей. 610. 500 и 500. Вот о государстве 610. А, о войне 610 идет. В общем, потратив около 2000 рублей, можно получить огромную информацию, которую вы можете оставить не только своим детям, но и внукам. Так, ну, эта ссылка тут тоже работает. Вот книги КОП РФ. Все это есть. Ну, на всякий случай я... Так, ну, можно всегда по ссылкам перейти. Дальше. А, вышла новая книга. Возможно... Тут нужно добавить на Яндексе еще купить. Давайте я напишу купить и найти, что будет. Ну вот опять те же две ссылки, которые я уже отработала, даже три вот в Медиамира. Так, вот посмотрим следующую ссылку. Ну, тут подороже идет. Это книжка. Так, сейчас мне надо обложку посмотреть. Запомнить. Большевизм. А, историческая будет. С этим все понятно. Так, чтобы обложке запомнить. Ну Вот тут пока только одна книжка. Это ссылка. Значит, точно на Озоне работает. На книге КОП РФ работает. Так, смотрим, вопрос-ответ, вот тут в ВКонтакте можно посмотреть, что об этом пишут, и они говорят о существующей чтобы люди обратили на это внимание и ну, что я могу сказать, даже сейчас пока грузится, если человек задается целью что-то найти в интернете он обязательно найдет да, он может отметить что что-то мало, что-то ссылки какие-то не те, что-то как-то не то но люди, которые ищут, которые в теме, они прекрасно понимают, что такая ситуация, такая, скажем реакция среды как говорится, она не всегда хочет это принимать, она будет отторгать, она будет протестовать в чем-то против этого, против этой информации, против открытости этой информации. И человек при желании все равно будет находить. Более того, если э, люди, с, э, скажем так, э, авторы книг, которые на Озоне выставляют свою продукцию, а магазин озон без авторов книг существовать не может. И в данной ситуации авторы являются покупателями. Покупателями услуг интернет-площадки. Продавца-посредника. С помощью которого продают свои книги. Покупатель всегда прав. Как поку... Мы как покупатели книг и авторы как покупатели услуг. Мы тоже покупаем помимо э, книги, мы еще пользуемся услугой продажи этой книги. То есть мы, получается, как бы покупатели вдвойне. А э, тем более, э, с авторами у сайта должен быть заключен договор со штампами и печатями. И по этому договору авторы имеют полное право требовать выполнения всех пунктов договора. А я уверена, что там должно быть прописано, что сайт обязан выставить или там прописать в своих программах с помощью там своих программистов, администраторов, обслуживающего персонала сайта, чтобы книга была видна всем посетителям. Более того, сайт тоже даже книг получает, конечно же, свою комиссию. И тут, если не будет правильно отображаться или еще что-то, тут можно подавать в суд за невыполнение обязательств по договору, выставлять иск, выставлять моральный ущерб, финансовые потери. Полное право. Фонд концептуальных технологий имеет полное на это право. Я надеюсь, что в фонде есть грамотные юристы, которые смогут правильно это дело оформить. И может быть, не юристы, а может быть, люди, знающие бухгалтера, разбирающие экономисты, разбирающиеся в пунктах договора. Ладно, посмотрим. Вот ВКонтакте идет вот про, тут про книгу что-то будет написано. Это надо будет почитать чуть попозже. Смотрим. Сейчас я отрабатываю ссылки. Так, третье издание. Вот, вот это вот о четвертом издании. Вот тут, видите, написано, что видно. Но ну, если на страницу озона, то вот написано. Так, можно посмотреть по картинкам. Опять-таки, Картинки, открываем в отдельной окошке и смотрим. Вот только вышло. Смотрим, можно смотреть по обложке. Вот, пожалуйста, книги КОП РФ. Купить книгу Америка Резилкар 4. Вот конкретно фотография. Обложки и конкретно вот можно купить. Э -э так, закрываю. Смотрим. Э -э вот тут четыре книги. Ну, вот подряд сделаем так. Давайте так. Вот Америка кривый зеркал. Это третье. Вот четыре книжки. Смотрите. Вот я вижу четыре книги, да на но Это просто книги. Это книги не с той обложкой, которые нужны. Нужна обложка вот на историческую тему, где мы видим два рыцаря, русские, скорее всего, воины, и мы видим напи написанную явно славянским шрифтом. Ну, это понятно. В общем, запоминаем такую обложку и такую же обложку будем искать еще. Вот фотографии Валерия Викторовича много. Вот только я больше не вижу фотографии книги. Пока есть только одна фотография. Я могу сделать, я могу ссылочку на эту книгу выложить на своих страницах в соцсетях. Да. Что можно еще сделать? Что может позволить сделать интернет? Вот я захожу, тем более новенькая, четыре дня всего. Выложено. И, кстати, почему-то тут нету на Озоне нету этой обложки, хотя она должна была. Вот смотрим. Другие размеры и похожие. Мы можем нажать. И э, нам должны выдать, где еще находится подобное изображение. Сайты, где встречается эта картинка. Самое интересное, что... Э, Выдается картинка другая. Вы видите? Часть всего, но не о мире кривых зеркал. Видите, все не то идет. Хорошо. Сделаем по-другому. Мы выбираем фрагмент. Сделаем вот так. Вот так сделаем. Почему нет? Попробуем найти вот такое. Потому что для интернета это не информация, это просто набор пикселей. Тут дается просто похожие название на таком фоне. Хорошо. Я выбираю другой фрагмент. Я выбираю вот просто полностью книжку. Без боковушек. Вот так. Готово. И смотрим. Ну, скорее всего, нам опять не, не выдают. Нам не показывают, где есть еще подобные картинки. Но, как минимум, на Озон.ру оно должно показать. Вот. А мире кривые зеркал. Еще раз мы, смотрим Яндекс картинки. Тут немножко... но ну, даже не знаю. В принципе, похоже. Ладно, что можно сделать? Так. Тут немножко боком стоит книга. Так. А мире зеркал 4. Смотрим. Так, ну, тут просто аннотация идет. Возвращаюсь. Я копирую это. Вот, смотрите. Можно скопировать, а можно нажать на изображение и найти это изображение в Яндекс. И вот надо сейчас смотреть, какие будут изображения, какие будут сайты. Смотрим сайты, где встречается. что нам выдается не книга, нам выдается кусочек оформления этой книги. А этот кусочек, это была, видимо, отдельная картина, которая использовалась при оформлении обложки. Надо бы, честно говоря, проверить другие книги. Я вот сейчас ищу и думаю, вот тот человек, тот художник, который оформлял эту книжку, брал картинку, которая уже используется в других книгах моментах похожие, так и, возможно, даже в других каких-то книгах, потому что я вижу вот просто отдельно картинка идет. Люди художники, оформлители Ну, думайте, может, надо составить какой-то коллаж, можно, может быть, надо нанять какого-то художника, может быть. Того же ученика простого. Или посадить любого человечка, который вам сделает калаш из картинок, который будет уникален. И не будет такой проблемы. Вы понимаете, ваша книга тут теряется. Поэтому возникает вопрос, кем окружен Валерий Викторович? Может, там сидят определенные засланцы, которые таким образом гадят. Понимаете, о чем вопрос? Вот это все, смотрите, сколько много ссылок, и я вижу, что картинка именно та, которая есть в книге. А самой книги с этой картинки, ссылки на эту книгу, с, с таким изображением, нет. Вот я листаю дальше, просто смотрю. Просто идут похожие, даже не понимаю, почему Яндекс выдает вот эти результаты, ну просто очень интересно, смотрим, смотрим, смотрим, даже, ну вот так вот Книга снята боком. Может быть, надо было обложку снять не боком, а обложку снять правильно. Так, что еще можно найти? Что можно еще посмотреть? Так. Это я вам показала. Так, Яндекс картинки мы посмотрели. Увидели, что дается только одна картинка. Что еще можно посмотреть? Вот. Еще одна ссылка. Вот Татпин.ру, Но дается ссылка на zon.ru. Так, книгогид. Просто написано, что книга какая именно не написана. На официальный магазин. Так, ну, можно посмотреть, все-таки какие книги имеются в виду. Вот на этой ссылочке и вот на этой ссылочке. И пока будут грузиться ссылочки, мы будем смотреть, я попробую вот так вот показать еще, потом можно посмотреть в других поисковиках. Так, о мере кривых зеркал. Это непонятно о чем. Вот еще ссылочка идет. Левлип. Посмотрим. Так, какая номер книги? Вот мне кажется, даже опять-таки камень в сторону оформителей, ребятки, йоксель, моксель. Вот вы делаете книги. Вы знаете, что книг будет не не одна, а несколько. Но почему бы вам не написать где-то на книге один, два, три, четыре? И большими буквами не обозначить название этой, этой книги. Война, большевизм, государство, там СССР и Запад, что еще было, понимаете? Вот как... Еще разочек вот на Озоне, например, да? Вот. Так, прошу прощения. А версия для ПК. Сейчас надо будет открыть еще разочек. Открою каталог. Ой, так, так, так. Сделаем по-другому. Открыть в новой вкладке. И просто искать на зоне. Пякин. Поиск. Вот вот тут, смотрите, вот Америка Рывы Зелкар 3, в скобочках написано «Война». Ну, если обозначать, если так удобно обозначить, почему бы на обложке где-то не написать цветом красным, белым или желтым, как Валерий Пякин, или просто наискосок, вот как, например, Запад Западной СССР Голливуд, прочитается, читается почему бы наискосок не написать название или хотя бы не написать цифры тогда сразу будет понятно какой том какая книга вот в чем дело почему нет вот о мире кривых зеркал вот я смотрю вот видно 4 вот тут четверка вижу вот вижу сейчас америка кривых зеркал тройку вижу единичку не видно Видите, даже я вот в очках нахожусь, я не сразу не увидела эту цифру. Так что приношу прощения, не увидела цифру. Да, цифра есть. Но было бы очень хорошо, помимо цифры, писать еще короткое название. Так легче определить книгу. Что еще можно посмотреть? Так. Вот еще ссылочка была, да. Вот где Голливуд, так Голливуд. Начала говорить об этом, потому что я не вижу номера э, книги, цифры в этой книге Америка вы зеркал, а это получается Запад СССР, это самая первая книга. Так. Ну, можно сказать, что тут первая книга только по этой ссылке. Нас первая книга не интересует. Нас интересует четвертая книга. Я провожу интернет-расследование. Вот. Теперь по поискам. Новая книга. Татпин.ру. Опять я уже смотрела. Ссылка в Татпин.ру. Дается ссылка на Озон.ру три книги дарим, так, интересно, на каких условиях дарится три книги, при покупке чего-то еще дарятся книги или В рамках проекта съемки фильма художественного по книгам Последний гамбит Ублекаем небольшой подарочный розыгрыш, в котором подарим три книги трем случайным участникам. Розыгрыш на странице ВКонтакте надо сделать три записи. Вот так. Понятно, надо зайти в репост записи. Все бесплатно Очень даже хорошо. Надо будет зайти в ВКонтакте сделать репост записи. Каким числом сделан этот пост? В 2018 году. Ну, возможно, уже эти книги подарены. Это старая как говорится ссылка но в любом случае вконтакте нужно зайти и посмотреть отрабатываем следующие ссылки мы смотрим большевизм вот тут список вопросов идет вот на ссылочке диск, клозы, info форум 2 на 2 вот вопрос-ответ от 17 августа так Америка кривый кривых зеркал 2020, книга автора. Вот можно вот эту тут посмотреть. По крайней мере, это 2020 год. Сейчас пока появится. Интересно бы узнать, если это в библиотеке. Пока грузится Национальная электронная библиотека. Вот. Значит, у национальной электронной библиотеки. Ответственность. Такая книжка должна быть. Видите, ну обложки пока нет. Она будет. Ладно, отсматриваем следующие. Так, второй тираж. Показать еще. Так, смотрим. Фишкин нет. Это вопрос. Вот тут об этом. Можно посмотреть, что пишется, что невозможно вот вчера. Сейчас все в порядке написано. Да, вот показано, все отображается. Странно, что на. ...что не находится, пока все находится. Идет текстовка с интервью, скорее всего. Ну ладно, тут делают горячую новость, может быть даже и хорошо, скажем так, таким образом это называется вирусное распространение через это и почитатели Пякина будут распространять книгу таким образом. Он их подтолкнет. По крайней мере, меня это точно подтолкнет к тому, чтобы дать ссылочку на книжку. Вот что я еще хотела посмотреть. А, вот тут где-то так. Вопросы, вопросы. Где можно купить? Смотрим дальше еще. вопросы. Давайте посмотрим, что будет в поиске Mail.ru, и что будет в поиске Google. Я первым ищу Яндекс, потом пользуюсь Google, а Mail.ru, ну, только если выдаст браузер. Mail.ru я не люблю. Но посмотреть надо. Отрабатываем все. Что мы тут смотрим? Прямых ссылок, вот четких, такие, как есть в Яндексе. Вот именно. Не дается про большевизм. Объявление о выходе книги. Ну, mail.ru. Понятно, что тут, скажем, немножко с украинской направленностью, я бы так сказала. Третья книжка. Вот озон выдается, видите, только на второй странице. Так, смотрим картинки. Смотрим картинки. И в картинках мы эту книжку не видим. Это внимание. Да? Смотрим, что выдает Google. Ну, тоже сделаю версию для ПК. Вот первая. Ссылка дается к книге Коп РФ. Потом выдается вторая ссылка Озон. Выдается ссылка на вторую книжку. Вот тут заказ книг выдается очень хорошо на fkt-ltai.ru там можно заказать книги очень хорошо в медиамера.ru тоже идет ссылка на Озон так оба и Доту robplayers.com Rob Вот выдается очень хорошо. Я не прохожу по этим ссылкам, потому что я вам их уже показывала. Вот, вот понятно. Так. Сейчас надо зайти посмотреть картинки, кто выдает Какие картинки выдает Google. Так. Вот еще. Крпост. Ну и по вопросам ответа. Ну, пусть даже я две странички просмотрела. Теперь нужно посмотреть картинки по запросу. Вот тут, вот тут, вот тут я не вижу книжки этой. Я не вижу рыцарей со свитком. Дальше уже нету, потому что недавно. Вопрос-ответ. Зайду я на рф и посмотрим, какие книги там предлагаются. Вот рф. Поиск в каталоге я сразу, видите, я там была другая книжка нарисована. Смотрите, если... Вот я показываю. Я нажала вот, вот эту ссылку. Она у меня подсвечена. Купить книги Америковые зеркал. Тут фотография второго тома. Но нажав на фотографию второго тома, я попала на новое. На том большевизм. 500 рублей. Это самая дешевая вот можно заказать и купить если тут мы нажмем и напишем Пякин сделаем поиск то наверняка мы увидим все четыре книги вот они тут очень хорошо удобно, удобно расположены и можно понять что вот первое начало без цифры 1 потом вот идет вторая книга Третья и четвертая. Вот тут Америка Узелкар 4 очень, э, ну, прямо сфотографировано. Можно еще то же самое сделать. Можно увеличить. Нажать на картинку и найти это изображение в Яндекс. Вот тут прямое, очень четкое, хорошее изображение обложки книги и что мы смотрим вернее что мы видим мы видим то самое что и было раньше по яндекс поиску мы не видим изображение книги оно как бы и в ее как бы и нет есть картинка урезанный вариант обложки книги мне кажется что надо задуматься Валерию Викторовичу о том, какую задачу он ставит перед оформителями обложки книги. Возможно, можно найти даже вот тут полистав о книге. А тут идет аннотация, количество страниц. Это вот такая небольшая. Информационное. Можно посмотреть оглавление. Можно почитать первую страницу вступления. Так. Ну что ж. По крайней мере три сайта точно показывают. Это вот рф Это Озон.ру. Вот эта книга о мире кривых зеркал. И также ссылочка, которую отрабатывалась. Я ее показывала. Это на где же, где же я еще ее видела? Четвертая книга. Четвертая книга. Так. Там ссылочки, по-моему, только были. А, еще сайт Алтай, ФКТ Алтай. Там тоже можно заказать эту книгу. Вот в трех местах точно можно купить. Ну, возможно, я бы посоветовала еще один вариант. Но об этом варианте я скорее всего напишу непосредственно на сайт или Валерию Викторовичу, если можно, ну где-то в контакте обращусь. Собственно говоря, вот полностью все я вам показала. Найти можно, купить можно, вот Получить можно почтой или транспортной компанией книгу, пусть даже в небольшом варианте поиска, но найти можно. Так что все нормально, все хорошо. Спасибо большое за просмотр. Вот вы познакомились с возможностями поиска, как можно найти как можно посмотреть и сделать свои заключения о том, что вы ищете, о том, как оно распространено в интернете и влияет ли кто-то или не влияет на распространение этой информации. Всего вам самого доброго. Пока.